Всем привет! Сегодня я для вас разберу айсберг танка мульта, усаживайтесь поудобнее, ведь я начинаю. Поднебесье В 2012 году Дмитрий Плугин, больше известный как Ранзар, начал делать прикольные истории танков из игры World of Tanks. Тогда были времена, когда все мы только под стул ходили. Все мультики про танки основаны на игре World of Tanks. Редко можно увидеть аниматоров, которые делают мультики, которые основаны на других играх про танки. На данный момент канал Хомы набрал почти 7 миллионов подписчиков, вот бы мне столько. КВ-44 является олицетворением всего танка мульта. Впервые КВ-44 был нарисован на неизвестном чертеже с описанием, потом в 2018 году Герант вел его в свои мультики, после этого КВ-44 появлялся в различных формах и модификациях у разных танкомультипликаторах. Самой популярной серии «Танка-мульта» является сборник истории Левиафана», который вышел на канале Хома. На данный момент этот сборник набрал 356 миллионов просмотров на YouTube, даже по нынешним меркам это очень хорошие просмотры. Карл 44 является одной из модификаций КВ-44, только собран он из немецких деталей, по некоторым частям чертежа КВ-44. После этого Карл-44, как и КВ-44, начал появляться у каждого танкомультипликатора. Ни для кого не является секретом, что у большинства танкомультипликаторов Левиафан является главным злодеем во всех мультиках, все это пошло с Хомы. В 2017 году Хома сделал мультик, после которого много кто подхватил идею сделать Левиафана главным злодеем. Спидпейнт это рисование танков в ускоренной съемке. С помощью спидпейнт можно научиться рисовать танки. Наверное. Верхушка айсберга. КВ-44М – одна из модификаций оригинального КВ-44 в его броне, орудиях и многом другом, в скобочках нет. Он монстр. Клип про самого популярного танка КВ-44, сделанный Grand X. Многие танкомультипликаторы в своем мультики добавляют, как бы сказать, новые танки, которые являются продолжением уже существующих серий танков КВ-10, КВ-20, КВ-54, С10 и многие другие. Чаще всего эти танки сделаны из деталей как раз либо Исов, либо КВ. Рисунки танков рисуют только те, которые, наверное, не готовы к большой ответственности делать мульты. Возможно. Геранд, гнутый дуло, игра от Геранда, запущенная совсем недавно, которая по геймплею похожа на игру Heels of Steel. В ней нам нужно на разнообразных танках противостоять различным противникам. Как по мне, игра на чистую 4 с плюсом. Веном – это симбиот из человека-паука, который был интегрирован в танковую вселенную. Герандшоп – магазин Геранда, где можно купить футболку, кружку, портфель и всякую дребедень с персонажами вселенной Геранда. Водная гладь. Мартиры танки, – танки-танки, которые модифицированы боевыми трубами. Откуда появился этот тренд? Точно не знаю, но знаю, что первым придумал танки, модифицированных мортирами именно Малтен, после чего этот тренд подхватили все. Кстати, я это не одобряю. Лабиринт смерти – концепт что-то наподобие игр, где после уничтожения врага, тебе переходит его сила. Также и здесь только эта тема сильно хайпанула среди танкомультипликаторах, в особенности популярна тема с КВ 6 проходящим лабиринт. Как по мне, одной из главных проблем современного танка-мульта, является бесчисленное множество плагиатов в популярных каналах с танкоанимацией, а также говорящих всем то, что он сам это позволил. Такого я ни в других фандомах раньше не видел, кстати. Гладиаторские бои, сражения танков на красивом фоне арены, сделанные скорее всего для хайпа, но я могу ошибаться. Эсипи фон Данимашин канал, производящий мульты в стиле Геранда, но со своим сюжетом Блэк Джеком и прочего, прочего, прочего. Некоторые танки взяты и перерисованы прямо у Геранда, а некоторые нарисованы самостоятельно. Дно айсберга Как это делается Серия роликов от Ранзара, которая учит анимации, с помощью этих роликов, многие сегодняшние танкоаниматоры аниматоры научились делать мультики про танки. Power Levels — это одна из разновидностей хайпа вокруг танка-мульта, суть которого в том, чтобы сравнить силы танков, которые, впрочем, выглядят очень нереалистично. Также есть танки, которых не существовало в реальности, но были придуманы специально для мультиков. Таких тоже предостаточно. Возможно, таких танков столько же, сколько танков, которые реально существовали в реальности. Есть такие танки, которые были нарисованы, но не появлялись в мультиках, или появлялись, но только в одном мультике. Таких танков достаточно много. Каждый шестой танк — это неиспользованные танки. Танкоаниме, это один из видов анимации танка мульта Танкоаниме, как можно догадаться по названию, взяла много разных штук от аниме. Какие именно, я не знаю, потому что аниме я не смотрел. Ранзар раскраска, это типичная раскраска, где нам нужно любыми цветами раскрасить танки, и за это нас похвалят, даже если мы раскрасили, мягко говоря, так себе. Темные воды Мульт 3 «Финал» — это первоначальное название мульта «Королевские рати против Темного Геракла». Если вы мне не верите, то загляните в комментарии и пролистайте их минут 6, но я вам отвечаю, оно точно было. Конечно, я понимаю, что это звучит абсурдно, но падшие ангелы Геранда — это французы. Вот вам доказательства. Тут уж очень несложно заметить сходство между ними. В одном из своих ответов на вопросы, популярный аниматор Икс 2 Дед упомянул, что раньше он делал мультики про танки, ссылку на его прошлый канал я оставлю в описании, можете посмотреть. ФНАТ, игра по мотивам ФНАФ, от канала Лайменфлеш, которая была пропиарена на его канале, на данный момент игра удалена. Есть такие монстры, которые часто появляются в мультиках. А есть те, которые незаслуженно были забыты. Таких довольно много, перечислять их я не буду, но вы можете их внимательно поискать и написать в комментариях. Я обязательно прочту и поставлю сердечки, хотя я всем ставлю сердечки. Как Карл оказался в космосе. На это у меня нет точного ответа, но я могу предположить, что он в космос попал с помощью порталов Левитана. Кстати, у меня есть теория, что Карлов у Левиафана очень много, если хотите я расскажу об этом в другом видео. Как ЛТГ оказался на Марсе. На это у меня есть теория, которая связана с другим пунктом. Так вот, что если ЛТГ был настолько ужасен, что его на ракете сгнали на Марс, или он сам туда полетел, но топлива на Землю у него не хватило. Полную историю этого я расскажу попозже, в другом пункте. Бездна Паразит, это шар, который заражает танки. Почему я его сюда добавил? Потому что мы о нем практически, точнее беспрактически, ничего не знаем, и он для нас очень загадочный. В некоторых мультиках Геранд и Хама делали на самих себя отсылки. Но что если я вам скажу, что их вселенная взаимосвязана, это много кто знал, но я вам расскажу еще больше доказательств того, что вселенная Хомы и Геранда взаимосвязаны. Откуда у Хомы появился КВ-54? Как я вам сказал, их вселенная взаимосвязана. Так вот, КВ-54 появился у Хумы, потому что китайцы, которые его создали, посмотрели эту идею у доктора Элтега. Это подтверждает то, что этот КВ-54 тоже сделан из деталей других танков. Если вы не знаете, кто это такие, то пересмотрите мультики про танки на полную громкость. Их треки играют на многих мультиках про танки. Вставлять в видео эти треки я не буду, потому что на них авторские права, но я оставлю ссылку на плейлисты с их треками. Нестыковок в сюжете у танка аниматоров очень много, настолько много, что я даже их перечислять не буду, а то видео затянется на часа 3. В трейлере пятого сезона нам показали, что будет продолжение ветки Дикого Запада. Что там будет? Причем тут Т-49? Зачем вообще ее продолжать? Все это мы никогда не узнаем. что мы вообще знаем о докторе Элтега. Только то, что он безумный ученый. И то, что он хитрожопый Так вот, что если я вам расскажу о нем чуточку больше, больше, чем мы о нем знаем. Для этого мы заглянем на канал Фан. серия «Самый страшный танк». В этой серии Т-44 участвует в конкурсе на 365 дней премиум аккаунта. Для участия в конкурсе нужно одеться в страшный костюм и пугать всех, находясь в костюме. Наш герой пытается придумать страшный костюм, но у него ничего не получается. В отчаянии Т-44 спотыкается об камень и падает с горы. После сильных ударов он превращается в Элтега. От его страшного вида танки пугаются, и он выигрывает в конкурсе. И наверное после чего на ракете его отправляют на Марс умирать, но наш герой выжил и его оттуда забрали. Последняя это моя теория, но все может быть. Велиех Можно я не буду это озвучивать? Пожалуйста. Да, у Геранда существует его первая игра, но она ничем не примечательна. Геймплей ее вы видите на экране. У меня есть вопрос к танкоаниматорам. Скажите мне, как ваши танки без магии могут оживить умершие танки? Трупы умерших танков переплавляют, и из них получаются новые танки. Довольно страшный и жестокий факт, если призадуматься. Да-да, вас не обманывают, действительно существуют мультики про танки онлайн, но их очень мало, к сожалению. У Хомы во многих моментах упоминаются молоко и печеньки. Вопрос, откуда у танков молоко? На этот вопрос я ответить не могу, вы можете написать свои теории по этому поводу. Вот я и разобрал для вас айсберг по танкам мульту. вы можете оценить его в комментариях, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.